но в новой игре brawl stars я yeah, лайк like, подписка смотри обновление хэллоуин новый легендарный боец хэллоуин скины и создание карт вау все прям новое перекидывает ролик я буду смотреть конечно потом посмотрим но, каждый отдельно это ж авторский права типа того значит смотрите скоро хэллоуин нужно подготовиться к хэллоуин когда хэллоуин 31 -го числа сегодняшнего месяца ну вот, что если быть точным 31.10 то переводить на украинские русские тяжеловато украинский бы октябрь русские вроде бы октябрь, ага. э, октябрь. как-то перепутал. украинский а -а -а. давно так не писал когда вы в 11 классе то не разрешают ну, вы можете не писать вообще четко с числом можно писать сечьи, по-моему, это сечь. Только а я прям сейчас гуглю. сейчас буду гуглить. И сейчас узнаем. Так, это все закрываем. Бам-бам, что прямо у меня лагало. Руськи на украинский. Октябрь. Так, так. так, ну давай. Жовтом. Блин. Снежовтун. Кто знал Хэллоуинский скины на Хэллоуинский персонажи, Отлично. Так у нас Хэллоуинский Фрэнк Мортис Хэллоуин точно -то, подхож на Фрэнк. Обязательно Фрэнк. Нужно убрать потом Мортиса. Так, на сегодня ну, есть получится сегодня сыграть. И мы за тоже я помню, что такое было все. Три персонажа по Хэллоуинскому. Так, куда идти? Куда вам эти стрелочки? Хэллоуин любит эти вот Браубола. Давайте Браубов. Почему? Потому что я давно не играл Браубол. Макс три сыграет но давно, давно. Браубол, кстати, с ладкойшком. Я уже знаю, ее получить. На канале есть ролик посмотреть. Прямо сейчас на паузу поставь, там можно скинуть плейлист и будет А там знал, подожди, подожди, я, я, я, я не знал, не знал. Так, нужно тут терпение и умение, точно сальчик ну что ж, я иду, бабах. А, -а, -а блин, давай заброси. Сода забросила голову. Нарост слишком было громко, муском. А, -а, -а спаси, помилуй, бом. Все, ладно, я ухожу. Ну блин, сода, блин. Опа, забрал. Отлично. Идем налево, сейчас будут все знали идти. Это как на обман. Так в рот так, куда мяч кидаю. Нужно. Хорья, сейчас М-ку эм вырублю. Трой ударов удар. Бом! Ну, так, все было. но ну, кстати, очень классно. Что... Ну, а что вы там тут? Давайте помогайте мне. Такие хеллоуинги, ты новой карты сказали. Ну, мы хеллоуинские старые скины хм. сделаем. Почему бы нет? Ды -ды нет, что ли? Я поду <coughs> всех убить. Да, вы на разряд и сделали. Ну ладно, команда. <coughs> не команда. Просто никакая команда. На, блин. Взял мяч, красавчик, вообще. Так, ну ты непослушный, тень не там мяч. Я сам разовожу мяч гол. Заведу мяч, да, да, да, да, да, кто крутой кто крутой, а -а -а, кто крутой? на -а -а, я крутой четко лайкосик там всякие интересные штучки мы продолжаем ссылка на канал тоже в описании также Постриги следующие ролики мы снимаем ладжи Waves, легенд of clash of legend max risk чтоб не точно найти. то есть еще люди которых не ну, так рассказывают гайды я лучше рассказываю так что еще лучше играю <laughs> так что смотри меня лучше так мы выиграли с вами но это было жестко жестко жестко фрэнк есть квест выполнен дальше мортис <laughs> ну, ж вы такие а, мортис не кстати легко затащить в бро боли мортиса так что голос go голос гусман Йоу. Ссылка на дискорд в описании, закреплен комментарий. Ну, Но если не уж найти, то в интернете Макс Риск в дискорд. Прям сейчас ставьте видео на паузу, найдешь. Это очень важно. куча роликов, блин, по плейлистам. Ну, там еще можно эм, комментировать. Всякие интересные штучки задавать. ё Ну, Ну, смысл тебе, Макс, блин, так делать, блин. Макс Риск, завиноватый. виноват. Хм. Жиловато будет. А, блин. Макс, зря ты сделал. А -а, а, а, дали мяч, отлично, есть смысл идти воевать. Нет, мой мяч, мой мяч, Макс, иди воюй. Ч ты трусишь? <с> Блин, так нечестно, я себе гол. А, -а, а, не, не, не, я хочу его как там обогнать как нибудь хоть. А, -а, -а мне хитро сделано. А? Зря ты так дал И зря вы что, умерли? Ну почему? Что за команда? блин? Такой вот себе класс, если честно. А, ну, ну, ну, ну прикройте, не? Ладно. Морти с вами не сойдется в паре. Мы с вами не пара. Вот и все. Ну тут заруба просто. Да? Нет? Тут и есть выход. Ну блин, я не могу за это вот выиграть, как и целую зовут, Джейс? Она очень сильно э, да пришел время умерть блин на блин. на блин даже что такое блин ты кому дал пас <laughs> ладно команда такая сила угу. в общем проиграш я проиграл один на один да мы с играем голы один если я проиграл удаляю канал challenge так, 1-1. Потому что у меня есть другий канал. Ссылка в описании на канал Риск-старт. Просто пишешь в интернете, найдешь там прикольным игрушка. Так, МЗ. Это последний твой шанс. Я выбираю другую карту, потому что она там брауболим вообще не тащит, я не тащу. А мне это разрешено было. 1-1. Давай, 2-1 и я закончу. будь четко. Если 1-2, я закрываю ролик, удаляю канал. А может, даже выложу ролик потом через там... 30 дней удаляю канал вот четко ну блин ну, я не хочу выглядывать канал поэтому я буду сражаться до конца ну прикалывать я так не согласился я не подписываю контракт с этими чуваками сами надо нет стойте пожалуйста ну подписчики ну не надо ты виноват ты виноват блин ты спишь нет, не надо, не надо, не надо, пожалуйста. Ну, Фрэнк, зачем Фрэнка? Друзья, можно изменить команду? Так он не просто тащит на команду, смотрите, Фрэнк бессмысленно взял. Фрэнк, ловушку тут, смотри. Видел? Я не знал про это, друзья, но это нечестно. Нам, у нас поставили... Коко такой себе. Ну тут, ну, тут, уже видно. Фрэнк тут зря взяли, Фрэнка. В общем, пожалуйста, дайте мне переиграть реально прям. ну хоть как-то ну, видно что он без помощи и что ли вы кидать беспомощных помощных stars на такие люди у вас таки на а теперь перезапустим это неинтересно было на ловушки это опасно кстати лучше я бы взял а хеллоуинский все-таки на Бог взять Хоть спасибо тебе, те, блин, хоть раз в жизнь дал. если а -а -а. yes, нас было бы два лучника, да, ну я тут не считаюсь. Фрэн, ну, ну смысл в тебе умирать? На <с projects> <с reporters> да, хоть как-то смогу помочь. вот скажите мне, вы бы заточили, заточили бы в этой игре катку? Напиши комментарий, я что-то как-то вам не верю. Вот нереально заточить. Фрэнк вот о так можно немножко да ближнего боя. Ну не дальням, блин. Фрэнк, ну что ты не можешь играть? Вот такой вам гайд, друзья. Когда берете Фрэнка себе заход захват кристалла, то лучше так делать. Или он ближе подходит? А то он боится чего-то. Лучше было свою команду был, да бы вау, ну варан, давай купим что ли вау ноутный чок вообще не играю в браустарс. Ага, ага. ну, а что сказать вам? Ну просто браустар затягивать. Смотрите, сколько времени люди прошли. <coughs> Идите. Ну да, прикольно новый скин, это пас. чё Да, то есть для бедных получаете сыночки туда же. Для бедных вообще Также есть кристалл, что купить браупас потом. Если это хватит. А мне хватит по браустарсу, пасу. Не, не хватит. Ладно, всем удачи, всем пока. Ссылка на прошлую серию в описании. Там потом, потом, потом, потом тоже прошлое пока.